Одним темным дневным днем. Два кабана решили покорить высоты высотских высот. Что означает просто народе апнуть глобала, и у двух диких кабанов дневное полнолуние так и получилось это сделать. Приятного просмотра. Ничего нельзя. Проигрыш тем более. Не столько микс какой-то делать. <музыка> я шел пошел есть. Давай. Хорош. Ну, скорее всего лонг. Я ставлю. Одна спальня. <плышка> <Так, все. музыка> чё? <Че. плышки> Это выйдет в эфир дядя? Чё там? <плышки> чё <че> там? <плышки> все там? Да не не не я я я понял я примерно понял про чё то. Да, да ну, тю! ну тю! Первая катка разминочная, вот тебе на. А ч? В смысле? <laughs> Слушай, а хорошо, что записывали? Прекрасно, что записывали. Ну. <laughs> всем спасибо, всем пока. До свидания. Всем это Даня Зевс.